Всем здрасте, как вы там, ребятки? Охладили свое И Я надеюсь, что да. Сегодня специально для вас я собрал все ваши забавные и безумные теории в одном видео. Я очень благодарен вам за теории, и дабы не казалось, что я решил просто погнать с вас, мои любимые подписчики, я хочу дать вам право выбора, и перед Новым Годом сделать вам небольшой подарок. Я хочу, чтобы вы проголосовали за самую безумную или же самую веселую теорию по токача, победителю, естественно, приз. Ну что ж, начнем. Короче, вот теория. Если мы когда-нибудь найдем Омегу, то мы с ним будем путешествовать во времени на Space Докер. Помнишь, у Лестера дома была конструкция про машину времени? Нужно было разгнать до определенной скорости? Ну вот так, как Space Докер, не такой быстрый, его нельзя улучшить, то это можно будет сделать, когда появится сюжет на DLC. Вот поэтому Рекстар так долго тянут с DLC. Потому что мы еще не дошли до определенного момента с разгадкой. Ну вот, когда мы улучшим Space Докер, мы с Омегой переместимся во времени и возможно пройдет какой-нибудь сбой так как транспорт собрал хиппи в своем старом гараже и мы можем попасть в другое измерение где будут инопланетяне так как в файлах игры были яйца инопланетян и еще что то я не помню и мы с ним будем воевать после того омега возможно починит транспорт и мы окажемся в лос-Антосе 1992 год момента GTA San Andres. так как раз старые говорили что в игре нет джетпака но есть альтернатива и эта альтернатива это GTA San Andres, что заставит геймера упустить ностальгическую слезу возможно нам дадут поиграть за CJ так как файл в файлах игры было найдено модель CJ, но пока что на этом все. Привет, слушай суждение, Когда мы приносим 50 кусков для Омеги, он говорит нам увидеться на другой стороне, и при этом его гараж двухсторонний. Попробуй через ноу проверить вторую сторону гаража, потому что на консолях Xbox 360 в ранней версии игры там был Омега мертв. Привет, я фанат твоего канала и сейчас нахожусь в Греции и изучаю греческий язык, и вот этот знак переводится как Омега. Это вся информация. Может быть мое мышление звучит тупо, но я хочу им поделиться, и может это как-то там поможет захватам база над лифтом, на базе появляется зеленый свет ночью. А что если именно в этот момент, когда она там светит переехать на базу на Докере, так как у него цвет света от фар такой же, как и это свечение, я хрен знаю, что сделать, посигналить, но мне кажется, что что что свечение над лифтом на базе SpaceDocker связаны. Как-то. И я думаю, что базу надо захватить на спейсдокере. И что-то сделать, посигналить, например, когда выйдет этот чувак, к которым видео, и что-то произойдет, а может надо ему позвонить, где на базе, когда ночью и как на спейсдокере. Прошу, если вам понравилось мое мышление, вы тоже так считаете, моя версия может оказаться правильно, то ставьте лайк под комментарий, чтобы выдвинуть его в топ, и создатель канала увидел этот комментарий, попробовал захватить базу именно таким способом. Чук! я увидел. А вы знали, что гора Чили отсуществует и в реальном мире? Там, где дверь Т-01, там стоит заброшенная лаборатория. А там, где 02, там какая-то пытка людей. А может, вместо джетпака будет лошадь? них полностью тебя оправдывают. Ага. Смотрите, такая вот теория. Я думаю, его добавили в онлайн-версию. Новые машины, как в Макс Пайне? Сопадение? Не думаю. Зачем он просто так добавлять такие машины? И Я думаю, скоро будет dlc где будут вторжения пришельцев, и там нужно будет выживать с друзьями. Это моя теория. Если будет так, продажи GTA 5 повысится, и Rockstar будет выгодно делать такое обновление для лицензионной GTA 5. Лайк, чтобы ИЗУ увидел. ИЗУ увидел тебя. А ты думал, что НЛО это и есть сама гора? Похоже? Извините, сейчас разговор о НЛО, а я сейчас о джетпаке, а если джетпак в файлах игры? Привет, в общем, только что на GTA 5 на Ген консоль вышло обновление в 77 мегабайт, хотя Rockstar вроде как превратило выпускать на нее обновление. Я подозревал, что должно было произойти что-то такое, ибо Rockstar не могут оставить ни одну версию игры без возможности разгадать главную тайну игры. Да, я считаю, что в этом обновлении добавили все, что нужно для разгадки ТКЧ, и продолжать поиски нужно именно на паст Гения, ибо на NextGene есть куча ненужной фигни, которая только сбивает с поиска. Спасибо за внимание. Я надеюсь, ребятки, вам это понравилось видео, и, естественно, начинайте голосовать. Лайков не нужно, дизлайков тоже не нужно, короче, просто голосуйте. Выберем победителя по голосам и дадим ему какой-нибудь приз. Да? Все, всем пока.